Друзья, приветствую! И мы тут как раз в чате, в нашем трейдерском, обсуждаем ситуацию по биткоин кэшу, вот то, что происходит. да там. Если кто не знает, то 15 числа у данного инструмента намечен хардфорк, будет ответвление, там биржи уже топовые, все его якобы поддерживают. Ну естественно на фоне этого послужило вот такому вот большому росту достаточно, да, там на аномальных объемах, это хорошо видно на дневке, здесь объем прям очень-очень большой. И я еще утром здесь писал в канале в Телеграме о том, что ребята он уже начинает преобладать здесь продавец. То есть закончились покупатели, продавцы начинают потихонечку входить во владение. Что происходит технически, сейчас как раз там ребята задают вопросы, где бы я брал точки входа. Вот они, как раз две я их отметил.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 Пока. свечками это такие достаточно сильные жирные пин бары они как раз на уровнях происходят. то есть кэш сейчас уперся в 6. ой простите в 500 будем говорить диапазон 570 590 вот этот вот уровень вот это пред, предыдущий хай получается и пока что на нем продавцы начинают уже доминировать Тянуть на себя одеяло, это видно еще здесь по объемам, покупатели пока что не властвуют на данном уровне. Ну, нужно, естественно, ждать закрытия дня, посмотреть, как будет происходить ситуация там. Что же касательно, если брать с расчетом на предстоящий форк 15 ноября. Скажу вам так, технически вот сейчас вот этот вот сетап выглядит как шартовый. Это может быть коррекция, допустим, да, там до вот этих пределов, где-то может что-то еще отрабатываться. Но технически он абсолютно шартовый. Я думаю, что аналитики и технари меня поддержат в этом. Но так как биткоин кэш у нас достаточно, недостаточно, а максимально манипулятивный инструмент, и мы все знаем прекрасно, как он дергается по малейшим каким-то новостям, Вообще это такой достаточно там мутный омут с этим биткоин кэшем, Роджер Вертом и эти топовые майнеры, которые пытаются перетянуть одеяло на себя. Поэтому здесь может быть ситуация любая, и нужно очень осторожно подходить к этому инструменту в принципе. Если бы я его шортил на данный момент, то мой стоп был бы вот как раз на вот этом уровне, вот здесь. Вот, и отсюда бы я его набирал. Ну, я бы брал, конечно, вот с первого пин-бара, отсюда был бы у меня шорт. Диапазон был бы у меня один к трем, там, как обычно, риск прибыли, я имею в виду. Вот такая вот ситуация. Как будут развиваться события, дальше посмотрим. Мы, кстати, еще давали квази-сделку по шорту биткоин кэша вчера. Это была сделка что значит квазиарбитраж? Да? То есть мы берем два актива, это своего рода хеджирование. вот. И один мы берем лонг, другой берем шорт. Кто не знает, я оставлю ссылочку на видео по квазиарбитражу. Там чуть подробнее я эту тему рассказываю, объясняю. Ну вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на канал, друзья. Рад был всех слышать, видеть. Подписывайтесь на канал в Телеграме. Здесь очень много сигнала ведет по форексу и по крипторынку в том числе показываем хорошую доходность ссылка на видео тоже по доходности я оставлю за октябрь месяц достаточно хороший успешный месяц у нас получился и также напоминаю о том, что присоединяйтесь 11 ноября к мастер-классу который будет проходить в 13.00 по Киеву в 14.00 по МСК ссылочка будет на него также в описании, регистрируйтесь пожалуйста, все, до новых встреч пока